Всем привет дорогие зрители. Простите за то что я долго не делал ролик простите. Ну и кто кушает приятного аппетита мы приступаем. Я расскажу о новом коде в да о от. В рублокс ну и это т код дает 1 лямб доляров. Мы приступаем к коду он у вас на экране код stars. Ну и это ролик короткий это просто срочные новости для любителей этой краткой игры. Ну и всем удачи и всем пока.